Всем привет! В прошлом видео мы разобрали последнюю часть конфигурации Drupal. Сейчас мы приступаем к настройкам модулей Drupal. Начнем мы с настроек форм, с модуля Контакт. Он позволяет настраивать нам различные веб-формы с помощью админки, с помощью полей Drupal, с помощью различных других модулей. Давайте создадим небольшую форму заказа обратного звонка. Давайте зайдем на наш сайт. Для того, чтобы создать новую форму, нужно зайти в структуру контактной формы и добавить контактную форму. У нас уже есть по умолчанию форма обратной связи для каждого пользователя. Мы это разбирали в уроках. Это также сделать через контакт. А сейчас мы добавим новую веб-форму. Назовем ее ⁇ Заказать обратный звонок ⁇ Получатель. Пишем e-mail, на который будем получать уведомление о том, что пользователь отправил веб-форму на вашем сайте. Например, Drupal palbook.ru и автоматический ответ автоматический ответ будет присылаться пользователю, который оставил сообщение на вашем сайте отправил веб-форму напишем спасибо за ваш запрос мы перезвоним вам указанное вами время Таким образом, пользователь отправляет запрос на, на обратный звонок, а вы отправляете ему автоматический ответ на e-mail. Сохраняем. Отлично. Мы добавили форму ⁇ Заказать обратный звонок ⁇ Теперь давайте нажмем ⁇ управлять полями ⁇ Добавим нужные нам поля. Нам, во-первых, нужно будет поле телефона, на которое мы будем перезванивать. Для того, чтобы добавить поле телефона, нужно включить модуль формс телефон. Модуль называется телефон. Теперь мы можем перейти обратно на управление полями и добавить поле телефона. Находим это поле телефона, телефон, номер телефона, твоему телефон. Сохраняем одно значение. Вы можете указать, что это будет телефон, на который вы будете перезванивать. Можете ничего не указывать. Так, нужно поставить, что это обязательное поле. Затем снова редактирование. И выставим, что это поле обязательное. Теперь давайте еще добавим заполнитель для поля, чтобы у нас была маска в поле, чтобы мы заполняли телефон, как он есть у нас в России, например. Плюс 7. Указываем в скобочках какое то число девять. 999. 9.9. Так, таким образом. Сохраняем. То есть пользователь будет нажимать на телефон и вводить свой телефон примерно по такой маске. Чтобы у вас была именно маска, чтобы пользователь не мог вести ничего другого, вам нужно будет поставить дополнительный плагин jQuery. Это мы будем разбирать, когда будем проходить jQuery. Сейчас нам, я думаю, хватит, что пользователь знает, в каком формате нужно забить телефон. Так, давайте теперь перейдем на страницу нашего, нашей формы. Зайдем снова в контактные формы и посмотрим, что у нас получилось. Перейдем на заказать обратный звонок. Вот у нас есть, в принципе, телефон. Когда пользователь начинает его вводить, у нас заполнитель пропадает, placeholder. Также нам не нужно, наверное, поле сообщений и поле заголовка. Давайте их уберем. Я думаю, нам оно не сильно нужно. Это можно сделать управление отображением формы. Просто перетащить сообщения в отключенные. Заголовок также перетащить. Отправить копию отправителя тоже не нужно. И язык. Адрес электронной почты. Он нужен, чтобы отправить автоматический ответ. Пользователю Я его, мы его, думаю, оставим. Ну и имя отправителя тоже нужно, чтобы когда вы перезвоните по телефону, знать, кому вы звоните. Вы можете добавить, например, еще... Вот, сохраним. Добавить поле даты. То есть добавить поле, когда перезвонить, какое время удобно будет человеку, чтобы вам перезвонили. Выбираем поле даты. Пишем, когда вам перезвонить. одно значение время когда мы когда вам будет удобно чтобы мы вам призвонили это более можно не обязательно хотя ну, пусть будет обязательным выставим по умолчанию текущую дату Перейдем обратно на страницу. Заказать обратный звонок. Вот вы видите, у нас есть телефон и время, когда перезвонить пользователю. Давайте заполним его. У нас не вводится поле e-mail, потому что он вставляется автоматически из поля e пользователя, который зарегистрировался на, ваш, на, на вашем сайте. Пишем плюс 7, какой-то номер и время, когда перезвонить. В принципе, тут довольно все-таки просто. Groupal использует HTML5 формат для ввода даты. То есть, это все, что вы видите, это все выведено с помощью Chrome. Если вы войдете через Chrome в Акинтоше, то у вас будет, соответственно, другой вид этого поля. В Firefox будет также еще один вид этого поля. Давайте посмотрим под Firefox. То есть, этот... Это поле вводится именно через браузер. То есть не модуль контакта определяет ее значки выбора даты подключение календаря. Это все сделано через браузер, поэтому все так довольно-таки удобно. То есть вам нужно просто выбрать поле даты, а все подключение календаря, переключение даты будет сделано уже через, через браузер. Вот вы видите, что у нас разные календари в Firefox и в Chrome, это все потому, что Firefox и Chrome по-разному отрабатывают это поле. Вам, опять же, не нужно мучиться jQuery календарями какими-то дополнительными, все встроено уже в сам браузер. Единственное, если вы будете это делать на заказ, то, возможно, заказчику не понравится этот календарь в Firefox, вам придется объяснять, что по-другому не получится сделать что нужно будет это переделывать полностью поле через jQuery плагины. Ну, в принципе, может быть, проще сделать через jQuery плагины, хотя это стандартный путь через типы данных HTML5, даты. Drupal в этом плане старается использовать везде HTML5, что очень довольно-таки удобно. Ну, давайте отправим сообщение, наконец-то, отправляем. Давайте посмотрим наши email-сообщения, которые были отправлены Drupal. Для этого зайдем в OpenServer, data, папка Temp. И здесь в папке email находятся все сообщения, которые отправляются с OpenServer. Отфильтруем их по дате модификации, изменению. И вот эти последние два сообщения. Это сообщение, когда перезвонить и кому перезвонить. Также у нас есть второе сообщение, email сообщение. Оно отправляется пользователю, который заполнил форму. Указал свой e-mail адрес. В принципе, на этом все. Я думаю, вы разобрались с веб-формами ВКонтакте. Раньше это делал модуль WebForms, сейчас это модуль контакт. Возможно, и модуль WebForms будет также выпущен для восьмого Drupal. Но пока есть только модуль контакт. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Drupal.